Здравствуйте, с вами Александр, сегодня 28 июля, нахожусь в поселке Малиновка, около Зеленоградска. Сейчас без 15.08 вечера. Сегодня здесь было очень много народу, все было заставлено машинами, и даже сейчас в это время еще много машин. Хочу посмотреть, насколько чисто на море после такого количества людей. Ведь сейчас действительно никто ничего не убирал. Вот как оно есть, так оно и есть. Давайте посмотрим, просто самому интересно, на самом деле, как у нас люди себя ведут. Мусор валяется в куче. Впереди опять мусор. А где же мусорки? Смотрите, люди доносят до кучи и оставляют. Но ведь можно донести и до машины тогда. Так особо нигде ничего не валяется, посмотрите. Чисто. Только в двух местах. Ну вот. Тоже. Но здесь было очень много народу. И даже сейчас, вот вечером, смотрите, сколько встречаю. Уже выхожу на море. За этой дюной уже море. Ну так, мусор встречается. Ну не так, чтобы много. Вон пакет. А что он делает? едят? Ох, а вот ты море. Да, они Нет. Красота, конечно. Волна стала меньше. Ветер немножко утих к вечеру. В принципе, мусора немного. Учитывая, что народу здесь было полно. Это уже Зильнократск. До него примерно метр пятьсот. Очень много домов там строится. классно красиво конечно такая вода красивая такого цвета в принципе чисто то есть люди с пляжа мусор забрали и кто-то его не донес Но на пляже более-менее чисто. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.